Всем привет! Я сейчас нахожусь под впечатлением от короткого ролика «Точка сборки». Я еще не читала книгу «Кастенеда. Точка сборки». Как описывалось в том ролике, суть принципа такая, что человек, для него не существует ни будущего, ни прошлого. Он его собирает на ходу в данную секунду. Прямо это напоминает песню «Призрачно все в этом мире бушующем. есть только миг за него и держись, есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Я уже говорила, что у меня такое большое впечатление, что в мире искусства, которое выходит в массы, становится успешным. Непосвященного, наверное, нет. Там нет непосвященных авторов. Так вот, чем мне понравилась эта идея? Пожалуй, самый популярный вопрос с начала двадцатого года, когда вот это все началось, почему кроме людей никто не может врать? Ну, люди-то могут врать, люди врут много даже самим себе, в итоге остаются здесь. Но почему остальные силы, даже не желая говорить, как устроено, вынуждены выдавать как устроено? почему остальные силы вынуждены говорить правду, правда, маскируют это по максимуму так, чтобы до сознания человека это не дошло. И мне понравилась одна э, теория, которой не хватало компонентов. Теория гласила, что все вокруг нас, что мы считаем мистикой, это на самом деле тоже физика, что слова... Это вибрации, мнение это вибрации, эмоции вибрации. Что если мы что-то не то думаем о настоящем или прошлом, то пространство буквально искажается. Мне понравилась эта версия, но к ней не хватало чего-нибудь чего еще. И вот точка сборки с ее идеей как раз стала недостающим звеном. И между нами говоря, я тихо, очень тихо смею подозревать, что, может быть, именно это и было изначальным учением Нового Завета. Может быть так. Потому что, чтобы вы могли, если бы верили, вы бы город двигали. О чем было сказано на самом деле. Точка сборки даст ответы на многие вопросы. Например, «Почему никто не врет?» Представьте себе 20 век, когда появляется Советский Союз, сколько там миллионов человек жило. Если в России 140, в Украине 50 на момент разделения, то есть всего около 300 тысяч, ну 250 точно. И эта страна полностью атеистическая, и верить в мистику запрещено. Только материализм, только материя. С другой стороны, есть Запад, англоязычный Запад, насчитывает полмиллиарда, по-моему. И они тоже, они тоже у них Дарвин, у них космос, у них тоже материализм. И никто на Земле, основная масса профаноидов, не знают историю, которую рассказывать нельзя. А что, если вся эта масса людей попросту начала искажать это прошлое, и не веря в монстров, она начала стирать монстров, которые тут оказались наедине с нами. Что если мы начали стирать их своим неверием в них? И таким образом и появилось кино, музыка, клипы, где все это во вкусном виде, очень красиво нам предоставляют в большой-большой массе. Но так хитро, чтобы эмоция поверила в происходящее, в увлекательном волшебном сериале, чтобы эмоция поверила, а разум не принял, что это может быть не сказка. И таким образом и восстановили необходимое равновесие. Я иногда некоторые сериалы, когда смотрела, настолько нравится этот фантазийный мир, что ты хочешь, чтобы это было правдой. Вот настолько хочешь просто, невыносимо. Но лобовым умом ты понимаешь, что это неправда. Но эмоция уже сработала, и э, так и восстановилась э, то прошлое, которое по факту было. Но тут же возникает дилемма добра и зла, что если вот есть существа, которые создают реальности в данную секунду, и прошлого, и будущего нет. И вот среди них появляются, допустим, злые, забирающие существа. их преступление таким образом доказать невозможно. Прошлого ведь нет. Они могут себя назвать, допустим, учителями и говорить, что это было, там, его поступок был ради того, чтобы ты стал лучше или что-то понял. И для, в, этом, в этой ситуации единственный выход – заморозить эти степени свободы, заморозить, создать мир подобный нашему, где будет твердая земля, совершенно твердая, сохраняющая в себе все улики всех событий, создать линейное время. Вот э, наш мир условно трехмерный, очень условно. Но есть еще запахи, звуки, там прочее информации, которую мы получаем, и в то же время мы не можем летать или падать. То есть трехмерность наша, она такая, можно еще порассуждать. Может быть, есть такого плана и плоские меры даже. И вот там, где время будет линейным, и события остаются как улики, можно было бы выяснить, кто есть кто чтобы поступки каждого превратились в его математику, чтобы их можно было бы описать математически. Плюсы и минусы. Но в этом, же, в этом же контексте мы начинаем понимать, что когда мы хотим выбраться отсюда, насколько важен на самом деле вопрос этики. Потому что тот, кто не выяснил для себя свои конфликты, с близкими с собой он их вынесет туда где у него уже не будет ограничений и он будет причинять боль правильно с этой точки зрения происходящее с нами получается чистой воды школа именно для нас или тюрьма для тех кто принципиально просто делал зло для них тюрьма, и получается, с их точки зрения, это суд. Для тех, кто готов меняться, это школа. На эту тему можно еще рассуждать и рассуждать. На сегодня пока, На сегодня пока может быть, хватит. Конечно, эта теория вообще не доказывается пока, что это не теория, это гипотеза. И есть люди, которые помнят себя в прошлых жизнях, где они на руке могут представить предмет, и он появляется. Об этом же говорится в изумрудных скрижалях. Такая степень свободы широкая. Да? Но тем не менее в, на практике никто к этой свободе не пришел. Никто не пришел, и кто-то скажет, что это сильно гипотетично, это сильно... Ну, просто одна из очень фантастичных версий. Но в доказательство этой версии, в ее копилку, я приведу бизнес-коучеров. Почему они основное время, 90 и даже больше процентов времени, они не говорят, как конкретно заработать, а разбираются с мотивацией. Почему ты хочешь, почему тебе надо, почему ты имеешь право, какие у тебя конфликты с родителями, где ты сам в себе не помирился. Почему бизнес-коучеры выясняют вопросы, которые напрямую к, ресурс... к добыче ресурсов на первый взгляд не относятся? Они как раз на... наводят порядок на уровне точки сборки, на уровне высших стратегий, чтобы человек сам с собой был в мире да? и не был вреден для окружающих. В общем, идея такая очень и очень здоровская, и мы, конечно, возмущены происходящим. мы очень хотим свободы и знаний, да? но нам придется понимать, насколько нос в нос с этим желанием должна идти тема этики в отношениях и разбирать все, все вопросы, которые нам кажутся, может быть, сильно философскими, сильно не касающимися нашей текущей жизни. Желающим выбраться отсюда, успешным, победившим, оставшимся победителем лично для самого себя, придется помнить про эти темы. Вот такая, такое вступление. Это будет, конечно, очень интересно. Да? Обсудить это более подробно. Ставьте лайк. До новых встреч.